Сегодня я расскажу про то, какие же бесплатные игры есть в стиме. Данный топ я сделал чисто на свое усмотрение, и он может сильно отличаться от того, что считаете вы, друзья. А потому прошу не судить меня слишком строго. Как-то по степени крутости эти игры тоже не будут ранжироваться, потому этот момент, ребят, на ваше усмотрение. Кстати, ссылочки на все игры будут в описании. Ну а мы приступаем! к! Первая игра в нашем сегодняшнем топе это How Heroes of Divinity. Это динамичная многопользовательская моба онлайн арена, в которой могут играть от 2 до 8 игроков одновременно. Перед боем нам предоставляют выбрать нашего героя и определить с какими способностями и заклинаниями мы выйдем на арену. Что касательно героев, то выбор на данный момент небольшой. По способностям и заклинаниям, то для каждого героя приготовлены разные способности и заклинания. Всего в бою можно использовать 4 заклинания и 2 способности. По выбору локаций для боев также доступно будет для выбора несколько вариантов. На данный момент игра полностью бесплатна и доступна для скачивания в стиме. Если вам надоели герои, персонажи, бесконечные квесты и прочее, то предоставляю вашему вниманию следующую бесплатную игру Refight The Last Warship, в которой в наши руки попадают штурвалы огромных кораблей на которых мы начинаем бороздить просторы океанов и морей, уничтожая на своем пути всех своих соперников. В игре очень даже неплохая графика, детально проработанные модели самих кораблей и прочих объектов. Данное противостояние это по сути морской батл рояль, где нам на выбор предоставят три типа военных кораблей, на которых мы будем искать и собирать различные вооружения, броню, двигатели, боеприпасы, торпеды и прочее. Плавать будем недалеко от островов, которые можно использовать как укрытие, ну и основной задачей будет выжить в противостоянии и одержать победу. Следующая игра под названием Dissidia Final Fantasy NT Free Edition является соревновательной игрой нового поколения, вобравшую в себя 30-летнюю историю серии Final Fantasy. Нам предстоит играть за самых любимых героев серии Final Fantasy, но только друг против друга. На выбор а, нам будут доступны, само собой, герои из четырех классов со своими способностями и умениями. Игра бесплатна, но с своими особенностями. Одной из которых является то, чтобы играть по сети, необходимо будет подписка PlayStation Plus и стабильное подключение к интернету. В бесплатной версии нет сюжетного режима, а также можно играть в сетевых и офлайновых сражениях, играя за четырех персонажей, которые будут меняться каждую неделю. Ссылочка на игру в описании. Ну и переходим к бесплатному симулятору американских горок Ultimate Coaster X. Воспользуйтесь редактором мира и создавайте свой уникальный парк аттракционов, а также испытайте свои творения в деле, прокатившись на них. Игра довольно проста в освоении и с довольно простой, но приятной графикой. Больше ребят про нее сказать ничего не могу, так как в сети про нее совсем мало информации. А в общем играйте, смотрите, наслаждайтесь. Еще одна бесплатная арена в сегодняшнем выпуске DCD, в которой нам предстоит принять бой, желательно в компании со своими друзьями в режиме 3 на 3 на последней гуманоидной арене. Из плюсов игры отмечу, что тут хорошая графика, хорошо идет даже на слабом ПК и темп боев здесь на высоком уровне и от третьего лица. Но высокий темп достигается только за счет стабильного онлайна, в чем пока у данной игры проблемы, друзья. И это и есть пока что самый главный ее минус. Игра, так сказать, на любви. Мне лично достаточно быстро надоело э, из-за того, что приходится слишком долго ждать своего соперника из-за очень низкого онлайна. На очереди у нас головоломка платформер AUF Ubwagen. В данной игре нам предстоит взять роль рыжей лисицы в естественной ее среде обитания. Нужно будет прожить маленькую жизнь животного и открыть для себя всю красоту и опасность дикой природы. Основные трудности, ожидающие нас, это необходимо будет переживать и обходить стороной все угрозы, исходящие от леса и людей. А также нужно будет прокармливать свое семейство. Головоломка доступна только для одиночного прохождения, в нее можно будет поиграть только на ПК. Более подробно с ней можно будет ознакомиться и поиграть, перейдя по ссылочке в описании. Следующая бесплатная игра в нашем топе это Rock карточная MMO онлайн стратегия, доступная для игры на платформах под управлением операционной системы Windows, то есть для ПК. Главной особенностью данной карточной игры, от тех других, к которым мы уже э, изрядно попривыкли, станет то, что тут каждый сезон всегда начинается с одних и тех же базовых карт. Остальные же карты мы открываем по мере развития в сезоне, а не с доната или платной покупки, как, как это обычно и бывает. Нам предстоит использовать свое воображение, чтобы составить свои колоды и использовать их в сражениях разных режимов, а именно 1 на 1 и даже 2 на 2. Ссылочка на данную игру также есть в описании под видео. Ну а следующая игра будет про спорт, а именно про хоккей. Флапшот, друзья, так она называется. Это многопользовательская онлайн игра, в которой вы и еще пять игроков будете играть в хоккей. Присутствует режим для нескольких игроков, а в нее можно поиграть исключительно на ПК и именно с мышкой, так как рекомендуют разработчики, что с мышкой будет гораздо удобнее контролировать шайбу. Игра создавалась всего двумя разработчиками-энтузиастами, дизайнером и программистом и выглядит вполне неплохо. Ссылочка на игру в описании, друзья. Ну и чуточку разнообразия в наш MMO Online то привнесет такая игра, как Hyper Fight Max Battle. Это ретро файтинг Батл с четырьмя, плюс еще один разблокируется в процессе персонажами, которые никак не могут понять, кто же из них лучший боец. А в ней присутствует несколько режимов. Это локальный режим против других игроков, один одиночный аркадный режим и режим обучения. Игра доступна только для ПК и не требовательна к железу. И последний в сегодняшнем топе бесплатных игр в стиме выступает игра optimum link это приключенческая казуальная игра в которой необходимо будет исследовать случайно сгенерированные уровни нашему персонажу будут доступны такие умения как телекинез левитация и многие другие из оружия доступен будет лазер а также аэрозольная краска в игре довольно приятная графика с неплохой физикой предметов и прочего ощутите свободу действий воюйте исследуйте направляйтесь туда куда вам хочется и используйте свои суперумения для решения тех или иных задач. Игра доступна по ссылочке в описании данного выпуска. Качайте, качайтесь и наслаждайтесь геймплеем, друзья. Ну а если ты досмотрел до конца